Yeah. <laughs> Yeah. Главная основа молодецкой охоты. Благодарю вас, однако, я проголодался. Ай, цвай, трай, оп, вуаля! Да, это бывает. Лежат на блюде поданы, вино скорее нальем. Сушим наши стаканы И песню нашу споем Мой глав... Склонилось солнце к закату, врага победу трубят. Домой с добычей богатой, веселый скачет отряд Пока Порю ешь мою здоровой Если кто-либо сомневается В правдивости моего рассказа Я покорнейше прошу Это лицо Oh, my God. Come <laughs> on.